Инженерная империя. Кого будут готовить в передовых инженерных школах? В парке Черного озера прошла встреча для абитуриентов КФУ «Лайф». 6 июля сразу два института Казанского федерального университета выпустили свободное плавание дипломированных специалистов. Всем привет! В эфире а в студии Карина Саяхова. Подведены итоги первой очереди конкурса «Студенческий стартап». Отобраны первые 650 победителей, которые получат по 1 миллиону рублей на развитие своих бизнес-проектов. В их числе 23 студента Казанского Федерального университета. Они получат по 1 миллиону рублей. Это представители Института фундаментальной медицины и биологии, Инженерного института, Института вычислительной математики и информационных технологий, Института физики, Химического института имени Бутлерова, Института управления экономикой и финансов, Института информационных технологий и интеллектуальной систем Института международных отношений, а также Набережно-Челнинского института. На базе ТАТ-Медиа прошла пресс-конференция по результатам конкурса на создание передовых инженерных школ. Подробности узнавала наш корреспондент Алина Красильникова. В Республиканском агентстве по печати и массовым коммуникациям ТАТ-Медиа состоялась пресс-конференция по результатам конкурса на создание передовых инженерных школ. В качестве спикеров выступили исполняющие обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского федерального университета Марат Софиулин. Выступающие рассказали о фронтерных инженерных задачах, новых разработках и системе управления передовой инженерной школы. Вот эта школа как раз призвана ликвидировать этот разрыв, КамАЗ не просто направляет людей, а перед каждым есть задача, То есть маленький узел, маленькая деталь, которую он должен не только проработать схематически, но и разработать прототип. И защита она будет после того, как его вот этот прототип, новое решения инженерное, оно на стендах КамАЗа докажет свою пригодность и эффективность. И фактически будет потом в каком-то цикле запущено в производство. Спикеры Казанского федерального университета представили новые прорывные технологии, которые представляют ускоренное внедрение импортозамещающих решений по критически важным технологическим и компонентным данным. На протяжении восьми лет передовая инженерная школа планирует заняться производством собственных аккумуляторных батарей, беспилотных грузовиков и оснащением уже имеющихся отечественных двигателей и батарей. На базе передовой инженерной школы будут открыты новые центры и лаборатории, которые позволят модернизировать процесс подготовки специалистов будущего. Наиболее значимый вклад в целевую модель развития университета и территории мы ожидаем в инновационной сфере за счет системного запуска высокотехнологических стартапов, создания новых интеллектуальных продуктов и формирования университетской технологической платформы. Но не секрет, что передовую инженерную школу мы собираемся организовать в городе Набережной Челны. Это центр Камского региона, где у нас действует несколько территории опережающего развития действует особо экономические зоны вообще потенциал высокотехнологичный сосредоточен там там очень много предприятий там не только Камаз там есть и предприятия спутники которые поставляют достаточно много комплектующих для Камаза поэтому здесь мы ставим такие задачи. Уже в этом году основной акцент Казанский федеральный университет сделает на переподготовке кадров, которые уже есть в регионе. Будет запущена новая программа бакалавриата и магистратуры в рамках существующих направлений. Обучать специалистов будущего будут преподаватели из разных вузов страны, в том числе и Московский государственный технический университет имени Баумана, Казанский федеральный университет и практики со стороны КАМАЗа. Будет развиваться достаточно большой пласт и образовательных программ, и научных исследований, и опытно-конструкторских разработок, сетевого взаимодействия, и дивизион инфраструктурного развития. Важно отметить, что будет существенно развит научно-исследователь-компонент. На первом этапе мы планируем создать три новых центра превосходства и 14 научных технологических подразделений, лабораторий и полигонов по фронтирным направлениям. В сфере образования по тем трекам, которые уже сегодня существуют, мы разработали четыре новых трека, они вот на рисунке выделены пунктирным линиям. И обратите внимание, что мы имеем на выходе. Мы имеем на выходе студентов которые, или выпускников, которые способны организовать собственный бизнес. Это инженер, который работает в условиях индустрии 4.0. И самое что главное – Исследователи мирового уровня, инженеры-исследователи, которые способны будут работать во всех последующих формациях. То есть мы даем очень широкий спектр компетенций для таких студентов. Напомним, что передовые инженерные школы – это федеральный проект, инициированный Минобороки Российской Федерации. В конкурсном отборе на право создания инженерной школы нового поколения принимали участие 89 вузов из 41 региона страны. По итогам отбора федерального проекта грантовую поддержку получили 30 вузов из 15 регионов России. Среди них и Казанский федеральный. Федеральный университет со специализацией передовой инженерной школы машиностроения, ключевым партнером которой обозначено публичное акционерное общество «КамАЗ». Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. В этот вторник в рамках ФУ Лайв» в амфитеатре парка «Черное озеро» состоялась встреча абитуриентов и представителей университета. Все подробности в сюжете Маргарита Михайловой. Приемная кампания в самом разгаре. До окончания приема заявления осталось чуть меньше трех недель. В этот волнительный период абитуриенту как никогда важна обратная связь представителей университетов. Когда подавать документы? Какое выбрать направление? и Когда подавать согласие на зачисление? На все эти вопросы эксперты КФУ «Лайф» регулярно дают ответы в прямом эфире. 5 июля в амфитеатре парка «Черное озеро» абитуриенты и их родители смогли побывать на трансляции и задать свои вопросы представителю Казанского федерального университета лично. Формат возник. Наверное, потому что нужно переводить вот такие сложные процессы, которые присутствуют и преследуют выпускников школ из года в год, в какие-то неформальные, неформальные игровые обстоятельства. В этот раз студенты смогли пообщаться не только с представителем университета, но и с его успешными выпускниками. В число спикеров вошли директор экстрим-парка Урам Мария Клюкова, куратор набережных Казанки Осияги Затулина, а также руководитель общественной приемной уполномоченного президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Филипп Зарубин. Помню, в первую очередь, преподаватели. Многие пытаются их забыть, это не так. В моем случае это потрясающие люди, которые, ну, заложили толику ума в мою, в голову моих друзей, потому что... По крайней мере, на моем факультете были лучшие специалисты. То есть, например, у меня один из преподавателей писал конституцию нашей страны. Ну, то есть, и так далее. То есть у меня были такого уровня личности, которые, которые нужно брать за пример. В этом году планируется зачисление более 14 тысяч человек. Представители Казанского федерального университета регулярно публикуют всю необходимую информацию о поступлении в социальных сетях институтов КФУ. Найти запись эфира в ближайшее время вы сможете в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. Маргарита Михайлова, Хафиз Гараев, Универньюз. Орг. Комитет игр будущего приехал в республику для проведения инспекции по спортивным аренам и городской инфраструктуре города Казани. Каким будет первый в истории международный технологический турнир, узнаете в следующем сюжете. До старта игр будущего осталось полтора года. Одной из важнейших задач оргкомитета турнира стала подготовка инфраструктуры города Казани. В рамках инспекционного визита республику посетила специальная делегация. За минувший день она посетила несколько площадок города, которые рассматриваются для проведения соревнований. Мы как спортивная федерация да, по киберспорту они только были на ваших спортивных объектах, мы там проводили соревнования. Игр будущего состоялась в сентябре 2021 года. Проведение международного турнира по 16 гибридным дисциплинам планируется в феврале 2024 года. Каждая из дисциплин объединяет в себе классический спорт и киберспорт. Очень важно понимать, что в современном цифровом мире важно соблюдать гармонию. Гармонию между физическим и э, интеллектуальным. И вот как раз игр будущего предлагают тот формат, который позволит сочетать в себе разные навыки. В рамках визита Оргкомитета запланировано посещение Казань-Экспо, баскет Дворца спорта, Татнефть-Арена, Пирамиды, Акбарс-Арена и Деревня-Универсиады. Подробнее об итогах инспекционного визита Оргкомитета Игр будущего в Республике мы расскажем в одном из следующих выпусков. Маргарита Михайлова, Универньюс. Студенческая пора рано или поздно заканчивается для каждого. 6 июля сразу два института Казанского федерального университета выпустили свободное плавание дипломированных специалистов. Подробнее смотрите в сюжете.